После покупки машины я поехал в сервис посмотреть машину снизу на подъемнике. Сняв пластиковую защиту двигателя, обнаружили, что весь двигатель снизу в масле. Чтобы понять откуда течет, было принято решение замыть двигатель снизу бензином галоши и промыть после этого керхером. Что из под масляного фильтра. Сейчас попытаемся раскидать коллектор. После того, как открутил все винты, держащие коллектор, вытаскиваю их с помощью магнита, сделанного из обломка старого датчика АБС и примотанного изолентой на алюминиевую спицу. В общем, я снял. Одного болта не хватает. Не болтай, а вот металлической вставочки вот такой вот, как здесь. Есть подозрение, что текло вот здесь вот как-то совсем оно сложено некрасиво. Okay. <laughs> Как прошло полгода, и из-под этого стакана опять закапало масло. Видите, разумеется, снизу маслом покрылся. Я пообщался с специалистами, они сказали, что, скорее всего, сам стакан, он не совсем ровный. И стакан – плоскость неровная. Поэтому у нас два пути – зашлифовать эту плоскость максимально, или нафигачить туда герметики. Либо и то, и другое, потому что совсем вариант. Сейчас я заново купил прокладки, сейчас все разберу. Благо опыт уже имеется. И будем уже смотреть, что там, что там и как. Вот я немного подразобрал. Здесь вот сейчас опускаю вниз камеру. Хорошо видно, как весь двигатель в масле. И все масло. Уже это масло? Сейчас будем разбирать, смотреть. Ну, снял я коллектор. Будем смотреть, в... откуда течет. куда то да? наш ну, на мыло. Видно, наш на мыло такой вот красивый масляный след. Надо снимать и чистить эту штуку. Ну, хотя расход от масла я особо не замечаю, потому что там литрами она уходила, даже вот с этой течью. Ну, то будем устранять. Сейчас будем снимать какую нибудь из этих патрубков. Желательно, конечно, вот этот радиаторный. одеваем на место, чтобы там не лилось все это добро. В принципе можно уже даже закрутить. Давайте нашу красивую жидкость оранжевого цвета. Хорошо. Их четыре Вот четвертый Ну, опять новая прокладочка Вот ее номер пойдет вот сюда ну и пульнем герметиком. особенность любого алюминия стоит в том что надо всегда собирать его на холодную если он горячий при затягивании его может сплющить сейчас мы проверим 31 градус 30 можно сказать, что она совсем горячая Тучка уже остыла. Это уже можно собирать, притягивать. 16-19 градусов. Так что, ну, сейчас пока мы все подготовим, она как раз остынет еще сильнее. Ну, вот уже время 10 час. У нас уже белые ночи давно закончились. Темень. Хотя еще тепло. Уже почти октябрь. Я собрал всю конструкцию. Промазал герметиком. Вроде бы ничего не забыл Болтов лишних не осталось Налил туда антиприз Разлил В темноте не видно Ничего подольешь Сейчас будем заводить Да Всегда, когда что-то делаете с машиной Скидывайте клемму аккумулятора Потому что подвеска может неожиданно Когда вы под машиной Опуститься И вас ждет большой сюрприз О да Зажажало вот Включился вентилятор, если слышно меня. Я замыл своим керхером. Все, что там было мыльное. Теперь пару дней поедем, посмотрим, течет, не течет, вроде пока масла нет, не видно. На следующий день я на яму заехал. Чтобы прикрутить эту вот защиту. Я ее отмыл. Посмотрим, что здесь Я помыл ее вот, Здесь капли висят, но за сутки Она остался, мотор сухой Вот это вот все надо отмывать бензинчиком